Привет, ребята! Добро пожаловать обратно на мой канал. Итак, без лишних слов, давайте начнем это видео. Наличие чувств – это не признак слабости. Чувства означают, что мы люди. Как человек, который раньше страдал от социальной тревожности, и я на самом деле все еще немного страдаю, я могу сказать вам, что многие люди никогда бы не подумали, что я так сильно борюсь, потому что я обычно хорошо это скрывал. И я могу сказать вам точно, что многие люди, даже самые близкие, борются внутри. Но из-за того, что многие из нас решают держать это в бутылке, может показаться, что все в порядке. Все кроме нас. И в итоге мы чувствуем себя одинокими во всем этом. И знаете, что депрессия или тревога – это признак слабости? Подумайте о людях с высокофункциональными версиями этих расстройств. Они добиваются в жизни всего, чего хотят, упорно трудятся каждый день и даже помогают другим. Можете ли вы назвать такого человека слабым? Конечно, нет. Я думаю, что первый шаг здесь – это признаться себе, что что-то не так, и обратиться за помощью. Просто назовите это по имени. Существуют ужасные заблуждения, и мне хочется кричать всякий раз, когда я слышу, как кто-то говорит, что депрессия равнозначна праву. По сравнению с голодающими детьми в Африке, вы такие привилегированные, возьмите себя в руки, смиритесь с этим и просто вернитесь к работе. Я знаю, что вы можете испытывать стыд за то, что не можете быть лучшим собой, когда думаете о своих обстоятельствах, и вы можете прийти к выводу, что вы должны быть абсолютно счастливы по сравнению с другими. Но подумайте вот о чем. Я думаю, что говорить кому-то, что у него не может быть депрессии, потому что он, не знаю, богат, у него все есть в жизни, у него любящая семья, или если уж на то пошло, говорить кому-то, что у него не может быть социальной тревоги, потому что она красивая девушка, я слышал это столько раз. Все это так же нелепо, как говорить, что знаменитости не подвержены раку. Эти вещи не являются выбором, никто от этого не застрахован. Я знаю, что очень заманчиво просто держать голову поднятой, продолжать улыбаться и никому ничего не рассказывать но рассказывая о своих проблемах, вы можете спасти жизнь. Свою и чью-то еще. Представьте себе следующее. И вы, и кто-то из ваших близких борется с депрессией, но никто из вас никогда ничего не говорит. Дело доходит до того, что ваш друг решает покончить с собой. Этого можно было бы избежать. Я, конечно, не хочу никого обвинять или оказывать давление на вас или кого-то еще. Но представьте, что больше людей открылись друг другу. Да, конечно, просто разговор об этом не вылечит вас. Но чем больше людей говорят, тем меньше стигмы, и тем больше вероятность того, что они не будут бояться обратиться за помощью, пока не стало слишком поздно. Столько трагедий можно предотвратить? Не всегда, но очень часто причиной психических расстройств является генетическая предрасположенность или химический дисбаланс в мозге. Поэтому нельзя просто сказать, что это выбор, и отмахнуться от него. Большинство людей, борющихся с депрессией, поправляются с помощью терапии или лекарств. Так зачем же молчать? Зачем бороться в одиночку? Жизнь не всегда идеальна, но в ней бывают прекрасные моменты, и я знаю, что если вы сейчас боретесь, вам может показаться, что вы никогда больше не сможете испытать эти моменты, но поверьте мне, вы сможете это сделать. Если терапия кажется вам слишком сложным шагом в данный момент, просто попробуйте сначала поговорить с кем-нибудь. Если ваши родители и друзья игнорируют вас, а это, к сожалению, случается слишком часто, то даже выплеск эмоций в соцсетях может оказаться полезным. И вы можете говорить об этом здесь, в разделе комментариев под этим видео. Я думаю, что сообщество, сообщество моего канала, невероятно, невероятно благосклонно. Так что поверьте мне, там есть люди, которые хотят послушать. Вот и все на сегодня, ребята. Спасибо, что смотрели. На самом деле, я постараюсь выкладываться ежедневно, но посмотрим, что получится. В любом случае, спасибо за то, что слушали, и я скоро снова с вами поговорю. Пока.